Здравствуйте всем! для вас рад приветствовать нашу канале Трусео. Сегодня мы с вами научимся делать из пикселей вот такую симпатичную снежинку. Снежинки обычно бывают беленькие, но мы, вернее я, решил ее сделать, какой красивый, красочный, нарядный. Вы ее такую научитесь создавать, будете вешать на елочку и будете радоваться своим таким снежинкам. Итак. Чтобы проще было ее приготовить, я решил действовать от обратного. То есть мы сейчас ее потихонечку разберем на основной части, а потом по новой соберем, и вы поймете, как это легко и быстро делается. Итак, приступим. Обратите внимание, у нас 6 больших лучей получилось, да? И 6 маленьких лучей, розовенькие, вот такие вот. Сейчас мы начнем их отнимать. Итак, начнем. Сначала мы снимаем с вами большие лучи. И кладем в сторону. Вот так. Вот сняли еще один луч. Так, еще один луч сняли. Еще один луч сняли. Так что консервасы, пусть мы их обсоединим. Последние луч снимаем. Так. Итак, его сняли. Теперь мы снимаем маленьких лучей. Так, сняли. Два. Насадил вот здесь. Скачил. Сейчас мы соединим. Где-то у нас здесь один пропал. Ну потом разберемся. Так. Три, четыре. Еще тут один не до конца снялись. 5. 6. Вот. И пока тоже положил в кое сторону. А здесь посмотрим. Где-то у нас здесь не хватает. У нас должно быть в каждой стране Раз, два, а, вот, вот. Тут у нас вроде все. Так где-то у нас не хватает. Вот у нас здесь не хватает одного. И вот здесь, по-моему, не хватает еще одного. Здесь есть где-то еще у нас. А, вот здесь, наверное. Угу. Так, мы соединим. и положим вместе все. Вот так мы лучи сняли. И у нас осталась такая вот сердцевина от а, книжинки. Мы снимаем все желтенькие. Кладем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Итак, двенадцать штучек желтеньких. Далее, мы снимаем еще, от центральной части еще лучи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Вот, и остается последний. Теперь смотрите, я разбираю центр ижинки. И вот получаем вот такой вид. Вот, обратите внимание, смотрите, для того, чтобы делать центр, нам понадобится с вами 6. 6 плюс 6. Цвет можете подобрать любой. Может просто белые пиксели, а можно разные цветные. Ну, на ваш вкус, как вам нравится. Итак, мы собираемся вот такую гребенку сначала. Для этого мы вставляем пиксели один в другой. Можете посмотреть. Вот такая получается гармошечка, да? Вот потом разворачиваем. Вот. И соединяем, чтобы получился... Получилась круглая фигура. Так мы соединяем. В принципе, когда будете делать на елку, конечно, каждый пиксель желательно подклеивать, чтобы у вас была конструкция жесткая и не рассыпалась. Вот, Но я в данном случае клеить не буду, потому что мне надо вам показать, как это все собрать. И так продолжаем дальше. Теперь нам надо на наши лучи еще повесить вот таких 6 пикселей. Раз, делаем. Смотрите внимательно. Собираемся. Два. Два. Еще раз подчеркивать, цвет можете брать любой. Я просто так вот направил того, что у меня было из пикселей. Чтобы не мучиться с их задним. Вот три. Это будет уже брать четыре. Это будет пять. Это будет шестой пиксель. Итак, мы сделали с вами Центральная часть нижинки Еще добавили 6 пикселей. Теперь на, каждую, на каждый пиксель розовый будем вешать 2 желтых пикселя. Вот. Смотрите внимательно. и так начинаем. Делаем. Так, у нас тут немножко такой. Так, начинаем. Раз. Это мы делаем два. Так. Вот тут что-то. А, пишет. Немножко испортился. Сейчас мы его сделаем вот так. Все будет хорошо. Так, перевернем. Вот. Так, следующий берем. Так. Смотри, внимательно, как я одеваю. В принципе, сборка таких вот снежинок из пикселей, это по, вашу, по вашей фантазии. Как хотите, так и собирайте. Главное, чтобы это выглядело симпатично и красиво. Так. Одеваем 12 пикселей. И 11-12 писель. Соответственно, поправить. Вот у нас получилась вот такая фигура. Вот, можно посмотреть. Далее. Берем большие лучи. Их у нас... Раз, два, три, четыре. Еще не ставят. Смотрите, один пиксель, который соединяет два вот таких луча. В каждом луче, если посмотреть, раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, шесть пикселей на один друг, друг в дружку. Цвет опять можно любой. Считать, что вот я их собрал уже. В принципе, можно больше пикселей, меньше пикселей. Вот, ну, в данном случае 6, можно 8, можно 5, как хотите. Главное, чтобы у вас это получилось. И соединяем их между собой. Итого у нас таких, как видите, 6 штук. Далее мы берем с вами и вставляем. Желательно вот, чтобы между желтыми пикселями, разными, чтобы фигура была жестче, крепче. Раз, и через раз тоже следующий берем. Два. Следующее берем. Три. 5. опять подчеркиваю, для елки вы их подклеиваете, потому что она в общем-то не, не совсем будет прочная, может рассыпаться. Вот. И у нас получилось вот такие шесть лучей. Теперь берем наши короткие лучи, они проще. Тут два пикселя ставим друг дружку можете делать больше, может 3, 4, 5, как хотите, можно еще потом наращивать. Я главному показываю принцип сборки снежинки. Раз одеваем между ними, Два. Три. Четыре. Пять. И шестой лучик. Все. И у нас с вами получился вот такая симпатичная снежинка. И как еще раз повторюсь, можете больше наращивать, поменьше делать. Лучи можно не 6, а 8, 12, как хотите. Главное, чтобы у вас это получилось. Так-то я собрал с вами очень быстро, но, но основное, конечно, время уходит на изготовление пикселей. Их делать очень легко, но, как правило, сатрата, потому что достаточно много на одну снежинку уходит, поэтому надо потратить хотя бы полчаса, минут 40 на подготовку всех пикселей. Цвет любой. Итак, господа мои хорошие, снежинку мы с вами создали. Вот. Теперь можете делать все сами. До свидания. Я рад, что вы посмотрели этот видеоролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всегда буду вам рад. До свидания.